Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Вещикова Вера Николаевна. Я руководитель Международного офтальмологического центра «Онклиник». Мы предлагаем вам и вашим близким все, что может предложить на сегодняшний день современная офтальмология. Если у вас близорукость, астигматизм или дальнозоркость, в «Онклиник» вы можете исправить зрение и навсегда избавиться от очков или линз. Если вашим родителям поставили диагноз катаракта, мы расскажем, как им помочь, и при этом от вас не потребуется длительного ухода и утомительных ежедневных поездок в клинику. Мы поможем и при других серьезных диагнозах – глаукома, дистрофии и отслоении сетчатки. В клинике есть оптически когерентный ангиотомограф Тритон Плюс, который позволяет диагностировать такие заболевания, как дистрофические изменения сетчатки. А нейропатии, всевозможные. Рекомендованно у пациентов всех нозологических патологиях общего характера – сахарный диабет, гипертония, неврологические заболевания и так далее. Уникальность его в том, что он включает в себя несколько э, возможностей оптических исследований – как сосудов глаза, так и послойное исследование всех слоев сетчатки глаза, так и 3D-изображение. Мы можем видеть всю сетчатку глаза. Мультифункциональная платформа «Аладдин», которая имеется сейчас в нашем центре офтальмологическом, позволяет измерить не только все параметры глаза от верхней точки роговицы до центральной точки сетчатки, но и определить запланированную послеоперационную силу линзы, которая будет заказана под определенного пациента. Более того, мы можем просмотреть весь передний отдел глаза в 3D-изображении с максимально мощным разрешением 0,1 микроб. У нас также имеется микроскоп японской фирмы Topcon, которых в России всего 5, и один из них стоит в нашей клинике. Данный микроскоп позволяет проводить все микрохирургические операции на глазах. Практически все операции по лечению заболеваний глаз занимают не более 30 минут. Восстановление не требует соблюдения строгих ограничений и человек может вернуться к привычному образу жизни в самые короткие сроки. Операционная центра оснащена современным хирургическим оборудованием для проведения всех видов микрохирургических операций на глазах. На сегодняшний день в Центре офтальмологии действуют специальные акции «Базовая диагностика» плюс «Консультация хирурга» плюс месяц наблюдения после операции в подарок. Уважаемые наши пациенты, приглашаем вас в наш международный офтальмологический центр. Искренне рады будем вам помочь.